Всем респект, братва! С вами радио 120 Гигабайт, и в этом видео мы с директором поиграли в игру, которая называется Павлов VR. Это дорогая VR-версия Counter-Strike. Традиционно прошу прощения за качество звука, но конечно же ниже, чем в моих обычных видео и на стримах. И напоминаю подписываться на канал, если вы еще не подписаны. Ставить лайк, если вам понравилось видео, написать в комментах что-нибудь хорошее. Погнали! Как покупать, я не знаю. Во, сколько у меня? 530. Во, во, во, во, во. Все, пойдем, пойдем, пойдем. Да у меня, блядь, кроме ножа, ничего нет. Ну ладно, пойдем. Они оттуда идут, слышь? Я зарежу его сейчас, блядь. Тихо-тихо-тихо. Выебан лицо, нахуй! Там еще один! Отпусти! Откуда? Откуда же валяют? Блядь, сзади! Нас сзади выебли, пидоры, а! Чувак угорает с нас вообще Так, мы тут всех убили, окей БЛЯТЬ! Так, окей, ну давай убивать, сука Идите ко мне, ах вы пидоры, пидоры, пидоры разби! Ааа! Фак! Ха-ха! живой? И нет. Я уже убили. они хорошо играют, сука. Но они умеют играть, они, наверное, не первый раз играют, не как я, типа, второй раз и ты первый раз, понимаешь? Минус. Нас уже больше, нас уже много. Надо против ботов играть, слышь, директор, мы слишком а, нубы, чтобы играть против а, игроков живых. Блин, не могу перезарядиться, почему? Не могу перезарядиться, алло! Меня сейчас убьют. Да, да, да, да. Короче, на М-ке нужно, нужно нажать кнопку «Вытащить магазин на правой руке», потому что нельзя на М-ке магазин рукой снять. Его можно только выкинуть, это же это работает. Спасибо. Вниз просто нажимаешь на тачпаде. Так же на М-ке. Понял, спасибо тебе, дружище. Респект тебе жесткий за подсказку. Так, пойдем умирать, у меня один пистолет, потому что я так хуёво играю, что мне денег не дали. А! О! А! А! А, пацаны, я умру! Я умру! Блять! <смех> Бля, я за ментяра играю, какого хрена? <смех> Опа! <смех> Массовое самоубийство, пацаны! Мы вас обходим, сейчас мы вас А ты чё, блять, за, за, за вражин играешь? О, ну да. Так вернись, зачем ты Играй за этих самых, за терроров? Так иди сюда, давай, директор, давай. Блять, ты меня убил! Ха-ха! Голову! Куя ты, батя, убийца, нахуй! Я люблю умирать очень сильно. Давайте я сразу здесь убьем, да и все. Базар, в принципе. Да, да, да, да, да. Хороший вопрос, я хотел то сам задать. Я не умею ее закладывать, даже если она у меня. Классно играть с такими ребятами, да? <голову> бля, охуенно видно, бля, пиздец, этот прицел. Я просто охуеваю, как Целиться в этот прицел удобно, нет. А, а, а, а, Блять! <голову> Человек -чел закладывает бомбу, здесь реально как в контре. Так, пацанёнок идет ее разминировать. Справа от Слэша. Слэш справа от тебя. Красавцы. Во, всё. Так, я попал, но меня ебут. Пацаны, бегите нахуй. Завалили? Вроде да. но, по мере... <пл> Блять, ещё один там живой. Ну, давай, иди сюда. Нахуя, он там бегает, Рэмбо Хахахахаха Во Изи Итак, нахуй, врываемся как нигеря А, блядь, ебать! Кто? Живой? Блядь, ты, сука, я ж тебе только, Почему ты бессмертный такой? Все нас выебли вообще. Браво. Russian gameplay, we are very strong now! Когда бегаете, вы не орите, они вас слышат. Да? А как я видео буду писать, не орать? Что это за, блять видос будет? Я предлагаю, на самом деле, нам свой директора, а потом пойти против ботов хуярить, Потому что мы ебаны, ебаные, мы только ребятам руиним игру. Блядь, у всех убили уже, пока я к ним шел. Ребята, вы шо, блядь, не даете поиграть? Почему лост? Мы бамбу не поставили, и кипелы. Раза, блядь, вокруг нее пробежали. Но команда из-за этого деньги теряет. Мы не ебем вообще, как бомбу ставить, Мы играем первый раз, алло. Идите с ботами и играйте тогда. Хули валить. Себица шикарка, такому Это рашен геймплей, бич. Пойдем, короче, в натуре он прав. Пойдем с ботами играть. Погнали, ёпта, нормально. Теперь никто не, не присоединится. Ботов я включил. Короче говоря, значит, мы будем стоять вдвоем против ботов, просто убийство, ничего закладывать не надо, это Team матч, вырываемся, убиваем, стреляем. все, то есть тупую видишь врага, стреляешь, умираешь, возродишься попозже. Погнали, хорошо. Блять! Блять! Подожди, бот! Ты тупой, ты тупой, бот! А! А, сука! А! А, ебать! Я тебя добился, все таки понял, пидор, блядь, где ты, суха? С ботами легко. Блядь, реально даст второй, слышь, лоу. Я играю в Counter-Strike каждый день. Он, конечно, такой, типа, не прям узнаваемый в срань, но все равно это вон. Изи. Я на Б. Я на Б. А ты за кого играешь? Я не знаю. За ментов, походу, да. Блядь, да, ёб твою мать. меня. Я, <laughs> я за терроров играю. Так, я перекинулся. Майк, по нам кто-то шмаляет, куда ты, Бот? Блядь, здесь Бот тупый, на самом деле, вообще жестко. Кто голосовал за Зеленского, блядь? Признавать? Кто, кто за Пашенька Пидор? А, блядь! Блядь! Их тут много. Я тебя прикрыл, брат. Ты, сука! А. а где? Изи! Вот это была заварушка, я вам скажу. Я еще не успел, что сделал. Ёп, твою мать! Слушай, я уже не убивал нормально, кстати говоря. Так-то, да? С ботами играть классно. Мне нравится. Привет! Здорово. Наконец встретились, у пойдем. Меня есть. Что Спасибо. у тебя есть? Спасибо. Давай, блядь. Кидай меня. Эй, э, человек! Минус. Бля, узнаешь карту, да? Узнается-то, прикольно. О, красиво. Я попал. Давай, иди сюда. Красава. Это ты? Это я. Он жив был, прикинь. Я удобил А он пригнулся, оказывается, блядь, пидор. Тут еще один был, ты вот он. Тупые боты. Выебан. Слушай, они не настолько тупые, как хочется. Как хочется нам. Итак, 9 убийств. 10. О, как приятно убивать. Не говори вообще, когда, когда с ботами играешь, намного приятнее, чем с пацанами, которые тебя ебут в очко. Сейчас я их тут выебу, блядь, там человек. Это я его так убил? Это я его так... А, нет, это, наверное, ботмайкс. А! Один с убийств, ёпкая. А что это за режим вообще? Это Team матч, обычный матч, только, ну, типа, команда на команду просто стреляются, без закладывания бомбы и так далее. Мне кажется, это заебись, чтобы потренироваться, именно пошмалять, короче говоря, там, и так далее. Изи, епта, два убийства плюс, нахуй. Не, ну против ботов тоже скучновато становится. Ты отстреливаешь, как. А! Меня убили! А, спасибо тебе большое, директор, что меня убил. Я еще не понял, кто меня убил, откуда и зачем. Или ты специально? А ты специально же опять? Как же гранатой. Нет, я просто, я просто так кинул гранату. И убил меня гранатой. Но в этой игре специально гранаты кого-то невозможно убить. Тоже базар. Победа на Иза! ха я себе в ебало выстрелил. а ну мрадер первое место, 15 киллов, изи, блять, затащина, а ты только начал, поэтому ничего страшного, что у тебя 7, но мы тебя научим, сейчас мы тебя научим. Режим поменяешь, может? Ну, самый обычный, как и КС, как будто мы приперлись играть. А карту ту же или другую? Давай эту. Может быть, офис, она прикольная, слышь? Так, я уже в игре. Но это вроде не тот же самый офис, что в КС. Так, смотри, а если я буду шмалять по боту, он будет меня шмалять? Нет. Так, боты не мстят хотя бы, да? Что-то они все затупили. ребят, вы че, блять, алло? Мне послали убить тебя! Все, я теперь один против всех. Знаешь, что я сделаю? Правильно, я возьму оружие нормально, Так, я пошел восстанавливать репутацию и убивать врагов тоже. А, мы проиграли, потому что я бомбу не уснул. Наказание. Боты, надеюсь, на меня не обижаются на предыдущий раунд. У меня бомба есть, я не знаю, где бомбу закладывать. Нам надо найти, слышишь? Врываемся! Никого нет! Куда бомбы-то ставить, блядь? Мы сейчас проиграем из-за что мы бомбы не ставим. Ты знаешь, куда здесь бомбы ставить? Нет. Мы к ним на спаун пришли. А потому что они вон стоят, долбоебы нахуй, не шевелятся. <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> здесь боты не работают. На этой карте реально боты не работают. Начинаем. А, денег-то нет. Так, ладно, я пока ничего не буду покупать. Побегу с пистолетом. У меня бомба. Я пошел туда закладывать. А, я за ментов почему-то. Да ты чё? Я тебя тогда убью сейчас. Боты, кстати, мои боты не работают. Да, я вижу. Я их тупо построил. А где ты? Бля, меня Меня бот убил. Ты меня не успел убить, я хотел тебя... Меня бот Майк убил. Во, спасибо, что отомстил. Давай. Тебя за мои боты ебут. Мои боты. Ты сейчас умрешь? А, а, все, он мертв. Спасибо. Спасибо большое. Справа еще один мой бот. Убей! Минус. Мы выиграли. Изи, ясно, блядь? Это было изи. Мои боты стоят, сука, блядь. Видимо, этот режим их напрягает. Кстати, базар. Базар. Базар. Террористы передвигаются нормально, а вот твои почему-то не хотят. Че за хер ленивые менты? Ну потому что платят мало, блядь. Хуёвая работа. Ну да, я так и подумал, блядь. Это ты был? О, смотри, мои боты пошли, ебать. змейка идут, зырь. Блядь! Вы, блядь, пиздец. А! Все, изи. Раунд вон. Нихуя ты левитируешь, братан. Вообще красава. Ты читер. Все нормально. Мои боты все мертвы. Да? Ну тогда мы встретимся в жаркой битве. Давай. Ты где? Пытаюсь тебя найти. Это был ты? Да? Иди сюда. У меня оружие очень плохое для такой бит-баталии. Бля, тут твои боты, они живые. Ты, я всех своих убил, между прочим, да? Ну подожди тогда, да, я его убью. Была команда не шевелиться. Убил? Да. <связываем> я честно ждал. Короче, я буду Порошенко. Чтобы... А я Зеленский. Да. Лады. Как тебе так и ну, О, нового. Ну, Но ну, ну, ну, ну, ты... Ну, ты бачишь уже нормально. Что ты говоришь? что все хорошо. А где ты, кстати? Директор. Ай, ты, а, блядь. Дэш, дэш. Блядь, ах ты, пидор, пидор, пидор. Правильно, ты ведешь переговоры, если правильно. Ну шо, где ты? Я уже на твоей базе. Что ты врешь, тебя тут нет? Блядь, как ты меня так быстро убиваешь, Приятно, блядь? блядь? Ты постоянно мне в голову попадаешь. Как ты это делаешь, блядь? Прицел одеваю на пушку. Там есть прицелы? Ну, а ты что, не знал? Нет. Где закуп магазин? Есть апгрейд. А, <смех> я не знал. <плес> у меня нету денег. Слышь, мне придется забирать все оружие у ботов, потому что я их убиваю, мне за это день, денег лишают. Я тебе могу свою пушку показать. Не убивай меня, я тебе сейчас покажу пушку. И типа ты тарис в апгрейде вот этот а вот этот прицел, бля, я не знаю, у меня без прицела. Прицел. У меня Глушак. Держалка, И... Я тебе не достанусь. Так, я считаю, что надо друг за друга играть, мне что-то надоело. Приходи за ментов. Все, я сделал. Да, только О, все ты теперь ты. бегают, а я мертв. Я должен себя убить, я понял. Давай. <смех> <смех> <смех> а вот, апгрейд. Опа. Бля, в натуре вот так, намного удобнее, блядь, стрелять. Ёп твою мать, я думаю, что ты меня убиваешь в голову? Я думаю, как ты в голову с ты хуй не попадаешь, не видишь, нихуя. Они, они там тоже стоят, что ли? Я что иду к ним, они них... А не. да, наверное. Да? Бля, я им всем реально в хедшоты раздал только что. Все, расстрелял нахуй. Тот еще живой, слышь. Да, бот-курт и бот Джон живы. А, они бомбу заложили! Убиваешь? Нам теперь надо разминировать бомбу. Я, я пищу свой телевизор. Признался неожиданно, знаешь? Я свой телевизор. Где бомба? Вижу! Разминируй! Разминируется? Я не знаю, как. А как? Нажимай! Как ее разминировать? Как Тупы тебя разминировать? Я руки, я не вижу! А? А? А? Пизда! И <свят> <свят> там пароль вылазил, надо было на кнопки нажимать. Ну это было весело, ладно. Давай еще раз. <свят> Мне очень нравится здесь ощущение от оружия. Оно намного лучше, чем в том же стендаут. Согласись. Само оружие, оно чувствуется намного вообще здесь. Я пришел. Так, есть возможность ножа уничтожить. Вон они давай медленно, медленно, медленно, медленно, медленно. Ты меня убил! <свят> <свят> <свят> Это тебе месть за то, что ты меня тоже положил. А мне нравится, как этот бот стоит, и с собой тебе пришел пожертвовать. <свят> Наверное, ты в лучших войсках. Настоящий, блядь, террорист-смертник. <свят> а эти придурки идут, блядь. Бля, я ничего не могу купить, слышь. Убей бота. Спасибо. Играем, как батьки, блядь. Давай бомбу заложим, слышь. Я правда не знаю как. Блять. Нихуя себе, блядь! Тебя убили? Мне ебнули, да. А я не знаю, как бомбу ставить, слышь. Пароль пиши. Да я не могу ее прикрепить даже. Вот я ее беру на место, куда она должна крепиться. Сначала пароль и потом только. Да? А как пароль? Написано же. Где написано? Вот здесь? На экране бомбы слева, да. Пять, пять, восемь, шесть. Окей. Всё, теперь ставим. Поставил. Раунд лост. Да идите нахуй! Извини, чувак, но мне нужна твоя пушка. Как настоящие террористы, типа, приносим жертву, блять, братьев, чтобы, блядь, достичь своей цели. Ты чё? Ты вчера не пил? Так, у тебя бомба? меня, сейчас ее поставлю. Поставил? Да. Блять, они все стригерюсь за бомбу, убеги нахуй. А, я их всех убил. Изи. Так, я пришел. Это Б? Слышу, бомбу тот ставит. Ты да, да, да, это я ставлю. Не пизда. Два их положил, но не успеют. Все. Они триггерят только тогда, когда бомба начинает, э, типа бомба ставится. А эти наши все смертники стоят около бомбы, чтобы отъехать. Ребята, вы молодцы. Прощай, Альфред. Прощай, Билл. Прощай, Майк. До свидания, ребята. С вами было великолепно. Я правда тоже мертв. Приезжайте ко мне скорее в Альгала. Погнали. Они, короче, такие побежали, чтобы спастись в самой последние секунды и отъехали. Ты подпишись на канал. Лайк поставил или нет? А? Ты лайк ставишь? Лайк поставь! Я был рад служить с тобой. <с Все, ладно, давайте, всем пока. О, блядь, как заебался сегодня. Ты такой странный сейчас, господи. Я тебе на видосе потом покажу, как ты сейчас странно выглядишь. А. С, вытян с вытянутыми назад руками, и ты танцующий такой просто. Боже мой, директор. Хуйня, типа, да? Блядь, ты еще стал больше, почему-то больше, чем все остальные. Ты, блядь, вырос вообще жестко. Я убью тебя, Я не мучайся. Я сделать. Я тебя убил. Убей всех и убей себя. Готово. Ты реально большой стал почему-то, что это за глюк? Ебать, ты опять здоровый! Ты очень большой, что с тобой? Ты меня пугаешь! Отойди <плес> от меня! Просто? Ты большой, очень сильно большой! <с lineage> что? Ну ладно, вон заход нормально. Нет! Ты в два раза больше, чем средний, блядь, чувак, встань! Ты просто стань полный рост, встань полный рост. А вот и читался. Я полный рост стою! Да? Да до этого я на стол вставал просто и поэтому игра решила, что то, что я крупный парень, понял? Да, уж слишком, я бы тебе даже сказал. Wow! <laughs> <laughs> ah!